Всем привет! Сегодня речь у нас пойдет о ведомом шкиве вариатора, об его нюансах, правильности установки, потому что я скажу так, что я делал по принципу стрелки гепарда и допустил большую ошибку, благо дело она мне закончилась не фатально. У меня обломило болт из-за того, что я перетянул его. Я тянул его 90 ньютонов, а это кардинально неправильно, болт не выдержал и лопнул. Благо дело, что когда он меня лопнул, я вот таким образом его спокойно выкрутил. Сейчас я заменил болт, поставил отстрел с гепарда. Вот этот болт. Соответственно, не забываем о том, что у нас этот болт идет на головку на, 15, а на 16, не на 17, а на 16. Не забудьте. Нюансы какие следующие, по сути? У этого всего дела э, их два. Во-первых, когда мы закручиваем его, болт, ставим в вариатор, закручиваем его 20 ньютонов на метр, делаем пометку и делаем оборот на 180 градусов. И после этого фактически болт мы затягиваем. Естественно, не забываем его сажать на резьбу фиксатор. Вот этот степень затяжки э, именно согласно мануалу. Также, что хочу сказать про вот эту пружину. И про, вообще в целом про корону такие нюансы. Сейчас я выкручу. Смотрите, когда у нас посажена корона. Э, сажаемся корона у нас. И у нас э, на шкиве есть отверстия, которые попадаем. Все про них вы прекрасно знаете. Я здесь просто повторюсь. Э, про... Нюанс какого, какого характера. Корона должна попасть вот сюда. Но поскольку у нас пружина называется сусиками она у нас при одевании не попадает она упирается именно корона вот сюда и вот или чуть-чуть под углом поэтому когда мы вставляем шкив вариатора когда мы вставляем шкив мы его немного поворачиваем и надеваем на корону и проверяем за шкивом за шкивом чтобы он четко встал именно в те пазы э, стал четко в те пазы которые они должны согласно короне и после этого мы не забываем болтом э, который у нас так называемые, 8, вкручиваем сюда и раздвигаем чашки, чтобы четко встала именно в пазы. А, здесь я немножечко промазал на короне. Это, в принципе, моя хотелка, такая я так решил. Я не навязываю, это просто мое пожелание такое было. А, поскольку такие тручные собеженные деталь, я решил смазать. Здесь я не трогал, там, в принципе, вот там достаточно будет. Может быть, я не прав сделал, но это мой выбор. Так, далее что? Не забываем, опять же, при разборке и сборке шкивовариатор ставить его четко на те места, на которых он должен быть. То есть, именно согласно пометкам. У меня завод-изготовитель уже сделал такие замечательные пометочки, которые уже сделаны. Это означает, что шкив я могу собирать спокойно в тех последовательностях, с которых я, собственно, и должен его собрать, согласно которым он был откалиброван. Вот, собственно, так вот крестик в крестик попадает соединяем вот собственно так вот и все это вот основные самые моменты такие которые будет это дальше пойдем буду снимать о том как буду собирать потому что нужно две руки нужно очень сильно стягивать эту пружину плюс ее поворачивать на гупрошке села сели аккумулятора поэтому решил снять на телефон вот соответственно как это все надену закреплю я покажу на динаметрическом ключе уже выставил 20 ньютонов, которые требуют затяжка. после этого уже затягиваем до э, остальных усилий. И также я покажу, есть маленький нюанс, который как можно закрепить ведомышки шкив вариатора, не используя ремни. Потому что я использую ремни, но понял, что это геморрой и пришла идея в голову, которых, э, в принципе, может воспользоваться каждый в будущем. Ну что, ребята, до следующей, до следующего кадра. Собственно говоря, вот о чем я хотел сказать, где можно заметить о том, что. Прижатие пружина, пружины она, видите, упирается вот в эту часть, поэтому нужно шкив обязательно будет вращать вместе с пружиной, поджимая его одновременно, чтобы он четко встал. Вот в эти пазы вот видно, как что она не соответствует тому, как она должна встать. И это очень будет видно, поэтому не забываем вращать. Вот примерно как-то так, ребят. В принципе, расскажу, расскажу я по ведому шкиву вариатора, значит, как его зафиксировать. Фиксирую я старым молотком вставляю в отверстие в подножке, фиксирую в ребро, далее встал, взял отвертку из набора force, также зафиксировал на ребре, затянул 20 ньютонов на метр, первый раз когда оно было на щелку, после этого мы делаем пометку как вот я здесь сделал и проворачиваем на 180 градусов это четко по мануалу так написано. Далее, значит, я решил проверить, сколько все-таки ньютонов именно э, вот это. У меня получилось где-то порядка 72 ньютонов, то есть вот этот поворот после 20 ньютонов. Обязательно не забываем сажать его на резьбовой фиксатор. Э, но, помимо всего прочего, когда я это все дело зафиксировал, э, когда я одел чашку, поскольку корона не вставала в некие вот эти пазы, некие эти пазы. Мне пришлось, соответственно, что сделать, перевернуть шкив и после этого я его натянул, закрепил болтом и нельзя было отпускать в этот момент шкив. То есть нужно именно было вкручивать болт туда, вкручивать для того, чтобы чашки рожались и корона четко вошла в пазы вот, вот этой части. Но ну, вот, в принципе такой из неких нюансов, которые следует соблюдать, на просторах интернета очень мало. Это про ведомый шкив, но тем не менее. Об этом следует помнить и знать. Обязательно смотрите перед тем, как что-то собирать в мануал.